Где ты, Миса? Миса, ты где? Ой, Миса! Ну, куда ты пропустился? Миса! А ну, выходи, вредина ты такая! Нет, ну, Сахарок, смотри! Он такой смешной. Нет, ты Панки видела? Он Мису своего мисит! А он же он, на диванчике отдыхает! Панки, иди помогу! Чего? Поможешь? Я уже бегу! Ой, девчонки, вот спасибо! Вечно я с этим миской путаюсь! Куда-то положу, а потом ищу его! Ребятки, собирайтесь! Мы сегодня с вами едем к бабушке на первую! Рассказывайте, как у вас дела? Ты только с каждым разом все молодец сей Ну что ж, мне тоже не терпится посмотреть, каких же питомцев привезли бабушки. Панки, перчинки и сахарка. Поехали смотреть. Давайте наш первый слой. И где наша подсказка? Вау! Ух тышка! Смотрите, здесь какой-то игровой джойстик плюс кубик льда. Интересно, что это может быть? Давайте откроем наш второй слой. О! Посмотрите! Это золотой шарик! Интересно! У меня за всю историю питомцев попался только один золотой. Это мой второй золотой шарик. Посмотрим, посмотрим. Тоже здесь внутри. Первым у меня попались два хомячка. Откроем наш третий слой. Но раз тут одна подсказка, наверное, будет один питомец. А может я ошибаюсь? Нет, тут много пакетиков. И питомцев будет два, наверное. Смотрите, и, конечно же, наш песочек. Ну что ж, поехали открывать. И наш первый пакетик. Ух тышка, это совочек, смотрите. Это белый совочек, здесь нарисована кошечка. А кто у нас любители кошечек? Перчинка. Очень классная, классная. собачка здесь собачка такой вот красный совочек косточкой это означает что будет собачка хомячки у меня уже есть поэтому почему бы и не собачку с кошечкой завести Ох, ничегошечки себе, какая сумка гламурная. Очуметь просто. Очень классные очки такие черные, лисички. Люблю это. Люблю такие очки. Хотя у меня их совсем не такие. Очень классный. А сумочка просто бомба. Черного цвета с черным бантом. Да еще и логотипом! Вот это так. Да. И такая вот золотая цепочка! Ручка для нашей сумочки! Переходим к следующему пакетику! Ого-го! Теперь я понимаю, почему такая сумка. Здесь еще и корона есть. Какая она крутая. Просто у меня просто нет слов. Она вот такая вот прям вся малиновая и с золотыми вставочками. Я хочу уже посмотреть на владельцев этого всего. Давайте поскорее это все откроем. Ааа! Бомба. Смотрите, какое сердце! А какая прическа! Я бы подумала, честно, если бы не прическа, я бы подумала, что этот питомец Пандочки. Но я уже знаю, что не будет скунс. А хозяйки этого питомца у меня, к сожалению, нету. Потому что хозяйка, я не помню, она то ли с первой, то ли со второй серии. Ну и, наверное, это... О, смотрите, я уже вижу, пока я брала корону, я уже вижу, что этот питомец меняет цвет. Вот здесь вот на белых прядях волос проявляется розовый цвет. Ой, смотрите, а здесь на лапках тоже розовые сердечки. Какая милашка! Это что-то? Ух ты! Ух, целая королева! Какой прикольный! Это кошечка! Хозяйки этой кошечки у меня тоже нету. Так что, хозяйки вами, у меня сейчас будут панки, перчинка и сахарок. Боже, какие они клевые! И оденем очки. Какая она гламурная. Давайте ее отправим в ее сумку. Это вообще отпад. <с> Крутая кошка. Ну, кошки у нас вообще очень любят себя. Это собачки. Они больше тянутся к людям. Хотя мне нравятся и дети, Но больше собаки. <с> а еще посмотрим, что спряталось в песочке. Ой, он сейчас такой блестящий, такой классный. А, да. Ой, смотрите, что-то уже видно. Достанем. Это какая-то пироженка. Только одна пироженка? На такой огромный песок такая маленькая пироженка? Угу. Больше ничего нету. Но ну, это, наверное, пироженка нашему мужчиной Потому что у кошечки и сумка есть, и очки есть. А у щенка только корона. Это вам пироженка. Поделитесь. Ты мой хорошенький. Я буду отлично за тобой указывать. Вот увидишь. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. а у меня кошка просто гламурная. наши герои любуются питомцами, мы откроем второй шар и посмотрим, кто ждет нас здесь внутри. И наша подсказка. Это... Ой, какая прикольная подсказка! Здесь нотки плюс зайчик. Музыка в мои ушки, наверное. А ну-ка. Да, точно. Какой то музыкальный питомец. Давайте скорее смотреть. И нас встречает малиновый шарик. Наклеечки. Сейчас мы узнаем, кто здесь. И наш первый пакетик. Ух ты, смотрите. Здесь вот на ручечке такие длинные ушки, как у зайчика. И на самом совочке у нас розового цвета, такой нежный, нарисован зайка. Это будет зайчик. И второй пакетик. Ух тыжка, какая бутылочка классная! Розового цвета, золотыми вставками написано ПОП и золотая крышечка. А бутылочка похожа на, на бутылочку из-под газировки. О, какая кепка! А -ха -ха! классно! Какая розовая-розовая! Мне прям очень и очень нравится! Это что за такой прикольный питомец? Музыкальный, с кепкой. О -о -о -о -о! Какой он классный, смотрите, такой зайчик с сережками, вот это да. Если ему одеть кепку, ой, какая симпатяшка, я думаю, этот зайчик будет для Панки. Ну вот, а теперь у меня обалденный питомец, он как и я, музыкальный, любит музыку, правда это хип-хоп Банни, а я вообще-то люблю. Ну ничего, я думаю, мы и сыграемся, Ну с этим не будет, я спою. Ну что ж, а теперь давайте проверим, меняют ли наши питомцы цвет. Начнем с кошечки. Да, эта кошечка цвет меняет. Смотрите, у нее как будто появляется вот такое вот футболочке, даже платьице. О, такое платьице, видите? Спереди ай, и сзади. Вот такая у нас получается одетая кошечка. А теперь посмотрим на нашего милого щеночка. Да, смотрите, точно, она стала ярко-красная, и сердечко на груди появилось, очень красивый щеночек, все, я в него влюбилась, такая милота. И еще посмотрим, что имеет наш зайчик, О, и он цвет меняет, смотрите, ух тышка, все три питомца меняют цвет, у него появляются шортики и маечка. Видите, вот здесь бретелечки, здесь маечка и шортики. А вот теперь, чик, и все исчезло. Еще посмотрим, что умеет наш зайчик. Он плюется! Такой плевательный зайчик. Ну что ж, друзья, а теперь давайте узнаем, кому же все-таки достанется эта солнечная семья. Поехали! Обязательно напиши мне на электронную почту. Она будет внизу в описании под этим видео. Ну что ж, друзья, до новых встреч!